С обновлениями меняется мета, однако дота все еще бета. здоров Меня зовут Владислав и сегодня мы поговорим об обмалансной комбе патча 7.32, которая вынесет всю вражескую команду до 4 кавираги включительно вперед ногами. Если вы думаете, что речь пойдет про вайпера и виномайнстера, то это только цветочки, поскольку эта имбища становится только сильнее и сильнее с каждой минуты, проведенной на карте. Ну, либо просто заглады знакомьтесь, легион командер и skyrise мейдж. Че-то много пафса, го сразу к делу. Для того, чтобы грамотно воспользоваться этой стратой, желательно позвать друга и еще вожать кнопки на пост 4 ну или пост 3 в зависимости от того на ком вы хотите играть и зарегать по ролям если же у вас нет друзей и вы просто хотите регать соло чтобы узнать по 30 ммр вместо 20 а за мной вообще по 60 то можете просто просить рандома взять sky или легу в зависимости от того опять же на какую роль вы пошли и вкратце пересказать или что еще лучше скинуть ему этот ролик чтобы он понял что от него требуется итак начнем а начнем мы с легионки ваш стартовый затар должен выглядеть примерно так топор пачка танго две ветки и по желанию. Либо выход в брусок, либо casual windlace, чтобы у вас в начале было 350 мс, так как у легионки самая быстрая скорость передвижения на бумаге. На лайне все просто, переагревайте крипов, добивайте вражеских ранжей с помощью первых стрел, которые скелятся в зависимости от того по скольким крипам вы попали и после покупки фейзов и апнутых стиков выходите в фаст сильвер и делайте это почти в каждой игре. Еще я бы посоветовал вам максить пассивку вместо первого скилла, так как благодаря windlays, сильверу и развеиванию от второго вы догоняете любого персонажа, а пассив даст вам больше живучести в дуэлях, да и в целом по игре. Как только вы получаете лотар, и у вас с Скаймагом появляются ультимейты, вы зовете своего ручного петуха летать около вас и просто даете дуэль прямо из инвиза почти в любого героя, так как за кнопки Скаймага вы с шансом 99% забираете честно 90 урона с дуэлей. Делайте это до тех пор, пока вы не соберете сильвер и БМ. Примерно на этапе крафта БКБ, если оно нужно в драфте, вы можете ходить соло. К этому моменту у вас должно быть достаточное количество урона с дуэлей в районе сотни или двухсот, и все, что вам нужно сделать. Это рейд кликнуть типа из Сильвера, нажать БМ, второй на себя и дать дуэль. Если вы думаете, что около соперника могут стоять типы, или вы их видите, то нажимайте БКБ при необходимости. И понятное дело, не нажимайте дуэль 1 x 5 Я думаю, вы все это прекрасно понимаете. Если у вас более 300 урона с дуэли к лейт-гейму, собирайтесь с контроль. Купите шар, аганим, керасу, МБ даже сердце и тому подобное. Конечно же, исходя из драфта. Пару фишек при игре за легионку. Первое. Советую поставить все кнопки на квикасты. если вы еще этого не сделали. Не бойтесь, дать долю в крипа невозможно, так что вы точно не промахнетесь. Второе. Не забывайте, что вы можете давать свой второй скилл на тиммейтов, тем самым спасая их. Или, если у вас есть кор, у которого миллион урона с руки, и вы, например, бьете Рошана или башню, то можете дать второй на него, чтобы он был быстрее, почти как подалакрите. Третье. делитесь по кулдауну ваших со ультимейтов. Не бейте АФК крипов, особенно в вашем лесу. Поселитесь в лесу врага с саппортами, чтобы врагам негде было фармить. Четвертое. Не покупайте соул ринг он вам не нужен. С вами всегда должен летать каймак с арканами и нажимать их почти по кулдауну. Также можете запотеть по полной и перекладывать стики и если у вас есть брусок, чтобы пополнить больше маны за нажатия. Пытайтесь всеми силами украсть книжку на 10 минуте, не обязательно нажимать ее на себя, дайте ее тому из вас которому не хватает на ультимейт или у кого меньше левел. По талантам все просто. В 90% игр это левый, правый, правый и левый таланты. Далее Скаймаг. Покупаем танго, манго, две ветки, кларити и выходим в нулик. После него собираем арканы, грейдим стики и по своему усмотрению. Если легко получается убивать с легионкой, покупаем шарт и линзу, не разбирая арканы. Вы будете получать деньги за убийство, так что эти 800 золота вы быстро окупите. А мана нужна и вам, и легионке. После этого собираем хекс и Далее по ситуации. Если же у вас не получается убивать с легионкой, то покупайте фаста тос и делайте киллы в соло. Но помните, если вы сможете расфидить легионку и набьете ей достаточно урона с дуэлей, в лытье она в соло сможет закрывать любые герои в дуэли. Но если вы не настакаете ей урона, то клыту и вы и она станете слабее. Лайнинг. Тут все просто. Ставите себе один из показанных вардов и разменивайтесь с вражеской пятеркой. Контестите отводы и при необходимости отводите сами. Если против вас стоит хрупкий корпа типа фантомки, спамьте скиллами в нее, чтобы ей было некомфортно стоять. Раскачка. Очень советую прокачать второй, потом первый и после этого максит Silence. Он даст вам более долгое заглушение, дальность применения и увеличение магического урона. Однако чел, с которым мы играли, вечно максил первый и вроде бы так тоже норм было. Я думаю, что все люди, которые хоть пару раз играли на скаймаге, поставили себе квикасты. А если же нет, то их нужно обязательно поставить, как можно скорее. По игре все просто. Всегда носите с собой опс, сентрю и смок, чтобы во время вылазок в этих самых смоках вы могли поставить или продлить агрессивный виз который вы должны были поставить примерно на девятой минуте, когда вы контролили баунти Руну. Бегаете в упор к легионке, и как только она дает дуэль, вам надо начать свой прокаст с третьего скилла, так как он увеличивает магический урон. После него спамите первым, вторым и ультимейтом. И, соответственно, зарабатываете урон легионке с дуэли, а сами забираете килл. Таланты всегда одинаковые. Правый-правый, Левый-левый. На скаймаге нет особых фишек, так что если вы просто сможете выполнять все вышеперечисленные действия, то вы будете выигрывать почти каждый лайн и держать вражескую команду в страхе, живя в их лесу. Далее просто нужно надеяться, что ваш мидер или керри, в зависимости от того, кому меньше нужен фарм, присоединится к вам и вы сломаете это 2 в легкой, пока ваш фармила фармит шмотки. Если вы нафармили достаточное количество урона с дуэлей, то вы сможете драться на равных стражеским керри. Плюс у вас будет бешеный тавер дэмэдж, особенно под бафом своего второго скилла.